Привет, Немиркин зрители, и добро пожаловать обратно на наш канал. В качестве краткого предупреждения помните, что это веселое видео, созданное в развлекательных целях, и его не следует воспринимать слишком серьезно. С учетом сказанного, вы когда-нибудь обнаруживали, что относитесь к чертам как экстраверсии, так и интроверсии? Интроверты склонны сосредотачиваться на своих мыслях и чувствах. Экстраверты действуют, основываясь на внешней стимуляции. И на случай, если вам интересно, вы можете оказаться где-то посередине между двумя сторонами и тоже измениться по пути. Итак, вот тест, который нужно выяснить, где вы попадаете между этими двумя чертами личности. Не забудь подсчитать свои письма. Мы добавим их позже. В конце этого видео мы расскажем вам о результатах. Итак, давайте начнем. Во-первых, кто-то, кого вы не очень хорошо знаете, звонит вам и рассказывает о своих личных проблемах и трудностях. У вас был пятиминутный разговор. Вы а. Слушайте в полухо, б. Перебивайте и говорите, что вы слишком заняты для этого, в. Работа может подождать, хорошо сопереживать им, или г. Участвуйте в долгой, затянувшейся беседе, более пяти минут. Номер два. Входя в дверь, вы распахиваете ее, чтобы увидеть вечеринку о незнакомых людях. Вашего друга, человека, который пригласил вас, нигде нет. Вы, а, выскочите и напишите своему другу, чтобы спросить, где они. Б, неловко зайдите внутрь и найдите их. Или, в, сядьте на диван и заведите беседу с доступным человеком. Ой, я забыла, Ди, врывайся и вливайся в веселый круг. Твой друг может подождать. Номер три. Ты в самолете, рядом с тобой незнакомец. Вы, а, почитай книгу, надень наушники и спи. Б, притворитесь, что их не существует и уважайте их пространство, В. Поговорите с ними и прощупайте их, если они хотят поговорить или поговорить. Общайтесь с ними всю поездку на самолете. Номер 4. Вы не согласны со своим коллегой или одноклассником относительно группового проекта. Вы, А, просто молчите, даже если вы не согласны, Б, говорите, но отказывайтесь. Если они не остановятся, В. Решительно отстаивайте свою точку зрения, или Г. Объедините остальную часть команды, чтобы присоединиться к разговору. Номер 5. Ваше расписание свободно в выходные дни. Вы а. проведите остаток дня без каких-либо планов дома. Б. прогуляйтесь в парк самостоятельно и насладитесь видами и запахами. С. подумай о том, чтобы пригласить своего друга на свидание за ланчем. Д. соберите свое расписание и составьте планы с несколькими друзьями как можно скорее. Номер 6. Вам предстоит принять важное решение, и ваш выбор будет иметь серьезные последствия. Вы А. Страдаете от паралича анализа и в конечном итоге выбираете вариант, который вы никогда не планировали. Б. Вы отказываетесь от своей позиции и просите кого-то другого сделать это за вас. С. Вы принимаете решение, но не знаете, что будет дальше. Или Д. Вы быстро принимаете решение и быстро делегируете роли своей команде. Номер 7. Вы замечаете, что у вашего друга сохраняются вредные привычки, что ты предпочел бы, чтобы они прекратились. Вы А. Ничего не говорите. Вы бы предпочли не создавать конфликт. Б. Скажите им об этом мягко. В. Призовите их к ответу за их действия. Или Г. Выразите свой гнев убежденно. Номер 8. Как вы думаете, легко ли людям познакомиться с вами поближе? А нет, даже мои друзья не знают всего. Б. Только мои самые близкие друзья. Си. Я думаю, что я такой, по крайней мере для своих друзей и семьи. Или Д, Я каждый день публикую о своей жизни в социальных сетях. Номер 9. Можете ли вы весело провести время в одиночестве? А – это единственное время, когда мне весело. Б – да, я люблю проводить время в одиночестве. В – я бы предпочел быть с одним или двумя близкими друзьями. Или Г – нет, мне нужно быть среди людей. Последний вопрос, номер 10. Вы впервые встречаете кого-то нового. Вы, А, поздороваться и разойтись, не особенно интересуясь светской беседой. Б. Ведите короткую, непринужденную беседу, сохраняя дистанцию. В. Говорите подробно, но не затрагивайте неясные темы. Или Г. Говорите так, как будто вы лучшие друзья. Хорошо, вы готовы к результатам? Почитайте свои очки. Каждая буква стоит разное количество очков. А – это одна точка, Б – это 2 балла, С – 3 балла, АД – 4 балла. Вы попадаете в группу А, если набрали от 10 до 18 очков. В группу В, если набрали от 19 до 26 очков. В группу С, если набрали от 27 до 34 очков. И в группу D, если набрали от 35 до 40 очков. Группа A, ты типичный интроверт. Ты не любишь светскую беседу. Вы поддерживаете небольшой круг друзей, любите и ищете уединение. Люди, которые вас знают, считают вас молчаливым, может быть даже застенчивым. Но ты же знаешь, что это просто утомительно, долго разговаривать с людьми. Вы предпочли бы оставаться дома по выходным, занимаясь одиноким хобби, а не встречаться с людьми большую часть времени. Вы настоящий интроверт. Группа B, вы близки к середине спектра, но больше склоняетесь к интроверсии. Вы предпочли бы вести глубокие беседы со своими самыми близкими друзьями, а не знакомиться с новыми людьми. Общение может быть утомительным, особенно в незнакомых ситуациях. Но вам это нужно время от времени. Однако с нужными людьми любой день может стать незабываемым. Группа С – вы более близки к экстраверту. Вам нравится знакомиться с новыми людьми и узнавать о разных сферах жизни. Вы действительно любите хорошую вечеринку или собрание, и у вас нет проблем с привлечением внимания. Вы также уверены в себе и очень идеалистичны, что делает вас отличным партнером для более интровертных людей. И группа D – в вашем теле практически нет интровертной косточки. Вы любите знакомиться с людьми, и идея провести выходные дома кажется вам совершенно неуместной. Ваше увлечение ориентированы на людей, и вы безумно преданы друзьям, которым повезло, что вы рядом. Ты – жизнь вечеринки. К какой группе вы относитесь? Мы что-нибудь пропустили? Если ваши результаты были точными, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вам было весело проходить тест. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Обязательно нажмите кнопку «Подписаться», чтобы получить больше видео Немиркин. И, как всегда, большое суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.